Мы продолжаем беседу об эмоциональном выгорании. Напоминаю, у нас в гостях сегодня Екатерина Салье. Это бизнес-тренер, а вместе с ней эксперт команды Салье, Лена Боброва. И как раз на ее откровениях мы остановились в прошлом выходе. Лен, ты рассказала о том, что практически все стадии эмоционального выгорания ты прошла. Были проблемы и с алкоголем, и с людьми, и агрессия. Все вот прошла. Все. Как ты вышла из этого состояния? Что тебе помогло? А, мне помогла Салье. И вот я прямо сейчас говорю, что да, а, когда ты опустился на самое дно, снизу кто-то постучал, говорит, Бобер, открывай, Салье пришла. Вот прямо так это и было. А, мы познакомились с, с, с Екатериной на акселераторе, где я была трекером, на последнем издыхании таким выгоревшим трекером, но тем не менее Трекер это кто? Трекер это наставники команд, угу. а, прокачивающих бизнес. Вот это так было. А Салье была наставником у трекеров, и она считала мое эмоциональное состояние, она по-другому не умеет, схватила меня так за хвост и сказала, ну иди сюда, Боброва, сейчас мы будем с тобой работать. И как вы работали? А вот теперь это Катя расскажет, да? Салье, жги. Давайте начнем с самого важного определения, что такое эмоциональный интеллект Эмоциональный интеллект, понятие, которое набирает огромную скорость и входит в нашу жизнь Это навык распознавать и управлять своими и чужими эмоциями и когда ты имеешь этот навык, ну ты всегда начинаешь себя распознать свою эмоцию. И если ты понимаешь, в чем ты сейчас находишься. А проблема в вот чем. я хочу задать вопрос, кстати, ведущим. Как вы думаете, сколько всего эмоций существует? Это мой любимый вопрос. А мой любимый ответ дофига. А, хорошее число. Оля. А, слушайте, ну мне сложно, мне кажется, тоже. Ну, очень много. Ведь не только такие. Примерное, Примерное число. Эмоции, есть еще и да, естественно, вот если со всеми оттенками включаешься. Да, я скажу сто! С каждой стороны условно-положительных, условно-отрицательных эмоций 250. То есть в общей сложности список наших эмоций – это почти 500 позиций. И большинство людей владеет целыми 5 или 10 или особо продвинутые 15 наименованиями этих эмоций. Для того, чтобы управлять своим состоянием, нужно хотя бы знать список этих эмоций. И когда мы его знаем, и мы можем определить, что я сейчас чувствую, то мы можем это состояние сдвинуть. Окей, и... а вы можете прочитать меня сейчас? Мои эмоции. Сейчас отличный вопрос. Сейчас вы находитесь в режиме профессионального такого вдохновения, энергии и состояния такого высо высокой энергии, mm -hmm. за счет которой происходит качество эфира и которое дает возможность слушателям заряжаться. Поэтому сейчас это очень рабочая эмоция. Она, Я не знаю, как она будет проявляться в жизни. То есть нужно посмотреть за рамками этой студии. В студии отличная, профессиональная, высочайшая эмоция. Но важно но учиться управлять этим состоянием, потому что если все время быть в профессиональном напряжении, то как раз происходит то, что произошло с Еленой, и будет происходить определенное выгорание. Вот э, сейчас такой пример, знаете, как клоуны – это самые грустные люди в мире, О, да. потому что их работа веселить, их работа держать на своей энергии, их работа пропускать через себя, и поэтому в жизни они очень грустные. И поэтому нужно посмотреть, что будет за рамками студии. Сейчас все просто огонь. Слушай, мы, мы все заряжаемся, я тоже сейчас чувствую себя просто огонь, сидя напротив Дениса и его красного микрофона. Огонь! Да, бессмысленно. Давайте продолжим, Катерина, вот с Еленой. Какая работа конкретно, какая работа была проделана для того, чтобы вернуть ее? Состояние определяет, то есть достаточно одного человека в правильном состоянии, чтобы другого человека сдвинуть. И так как я работаю как раз состояниями, то по большому счету нам удалось с ней войти в контакт, начать разговаривать и протаскивая через свое состояние, так прямо сейчас вот изнанку этого процесса показываю, ага. протаскивая через свое состояние, получив ее ну, согласие на это, ее желание, ее намерение вырваться, я могу это сделать через свое состояние. У нас будет проект, который называется «Бизнес-ретрит» 11-12 января, и как раз там мы будем два дня создавать вот это состояние. Два дня, когда я буду погружать, вгружать и выгружать людей из одного э, ощущения в другое, объяснять, что происходит. И это позволит им перезапуститься, это позволит им по-другому себя почувствовать в моменте и выйти, и уже в жизни достаточно долгое время. Фактически такие проекты, как ретрит, распаковываются в течение 6-9 месяцев. Человек снова и снова его накрывает инсайтами, пониманием, видением воспоминаниями о том, что можно сделать для того, чтобы сдвигать свое состояние. А можете конкретный пример привести, как это работает без имен, фамилий? Вот конкретный человек, который тоже на дне, что было сделано и кто он сейчас, чем он сейчас занимается. Наверняка Просто... у вас опыт да, Был подоб подобных конечно, ретритов? Я Знаете, я Примеров очень много. Примеров очень много. Когда человек приходит в состояние, я не выбираю больше жить, я не хочу больше жить, тем более я не могу работать, я застрял в долгах, я не вижу смысла. Жизнь превращается в бесконечную паническую атаку. Это то, с чем люди часто приходят. Лю... Иногда люди приходят, знаете, как вот я сравниваю с льдом. То есть человек идет по льду, он еще есть, ему еще есть на что наступить, но на самом деле лед начинает истоншаться. И вот еще два-три шага, и человек уходит под в ледяную воду своего, своей несостоявшейся жизни. Пример. Человек приходит в очень грустном, сером, унылом, разбитом эмоциональном состоянии. В результате работы. Работа на самом деле не сложная, но нужно себя заставить это сделать и нужно принять. И в результате этой работы эмоциональный фон, эмоциональный тон человека начинает подниматься. То есть он начинает по-другому смотреть на то, что происходит. И все, кто смотрел мультфильм панда кунфу", смотрели? Да. Ну, да. Да, да, там такой момент был, когда мастер Угвей подвел мастера Шифа к свитку дракона и, помните, показал волны. Типа, друг мой, твое состояние похоже на волны. Пока есть волны, нет ясности. Ты не видишь, что происходит. И вот процесс работы позволяет убрать волны, создать ясность. И у каждого, кто вступает в, вот, в эту работу, начинает этот процесс над собой, у него появляется ясность. И ясность позволяет уже изменить. А за сколько, за какой период Лен тебе вернули обратно? Сколько на это ушло времени? Ну, смотри, по большому счету... Соприкосно... секунд есть. Соприкосновение с солье у нас раза. было 4-5. Да? 4 раза. раза мы 4. были, да. Но была внутренняя моя работа, которую я занималась самостоятельно занималась в ежедневном режиме.